У меня есть одна история. Была одна ученица, она одна была за 12 лет, с которой мне было ездить реально страшно. Вот реально. Что же она такое делала? Я не знал, что она вычудит в следующий момент. Причем никакие уговоры, никакие там лекции на каждом занятии на нее вообще никак не действовали. Ну простой пример. То есть едем мы по дороге, я, ей, к примеру, говорю, мы поедем направо. Она мне спрашивает направо, я говорю да направо, и со всего маху руль влево крутит. Просто со всем мах. Я, я только успеваю за руль схватиться. Я говорю, в следующий раз моей реакции не хватит, и мы точно с тобой врежемся. Вот в таком э, духе проходили занятия. Ну и несколько, несколько примеров приведу.